Здравствуйте! Сегодня у нас на обзоре три стульчика, растущих от компании Stokke. Каждый из них хорош по-своему, поэтому два слова про каждую модель. Представлена у нас стульчик TripTrap. Это классический растущий стул от компании Стоки, флагманская модель. Чем отлич... отличительные черты? Этот стульчик можно использовать всю жизнь, с рождения и до зрелого возраста. Выдерживает нагрузку до 120 кг. Ценные породы дерева бук и дуб, различные расцветки, трансформируются под любой возраст и вес. При покупке аксессуаров можно использовать с рождения. Следующая модель это Steps. Steps тоже растущий, но до более компактных размеров, максимальная нагрузка 60 кг. Славится своим великолепным шезлонгом, про него стоит поговорить отдельно. Подвижная подножка, изменяемая глубина на бэби-сете можно использовать с полугода до трех лет. Также буковые ножки, премиальная древесина. И в заключение младшая модель, младшая может быть по счету, но не по функционалу. Это модель клик, в которой все сочетается. Купив ее, однажды у вас есть все, вам не нужны аксессуары, вы купили все сразу, этим прекрасен клик. Для его сборки не нужны инструменты, он собирается по щелчку, что исходит из его названия. Существует в разных цветах, перед вами коралловый, есть также серые и белый варианты. Ножки также из бука, пожалуйста.